Привет, мам. как обещал, что беру волосы, если твои друг выпадут. Ну угу. и я выполняю свое обещание. Вот. На самом деле очень нервничаю. А пофиг, отрастут растут заново. Надеюсь. <соцентрично> <соцентрично> Пока только морально. <соцентрично> Я думаю, не сильно буду похож на инопланетянина. Главное, чтобы не на уголовника. Уголовника меня не делайте. Пока-пока, <соцентрично> волосы. Да, он бы себя таким не видел. <звы> О, так еще, короче, вообще ништяк. Ну, ну 10 на метр, а. 4,5. А. Че, вообще сверкать на солнышке было? Thank you. Сейчас за сколько-то обратно растет и? Блин, а сколько Ну, Пол, года, по наверное, полтора. Засток, наверное, <режит> <рев> а там есть какие-нибудь волшебные мази, чтобы быстрее росли? Разы... Как может Как с ростки <-мод> Вот как-то так. Теперь будете ворчать, что волосы в камеру лезут. Ну и, конечно, в большей степени это делал не для подписчиков, а для своей мамы. Надеюсь, ты поправишься. Спасибо большое. Вот э, парикмахерская называется барбершоп, барбершоп, бардач. Классное заведение, парни молодцы, так что у вас есть группа вконтакте, что Конечно. О, ссылочки в описании.